Доброго времени суток! Всех с наступающим новым 2023 годом! И что же он нам принесет? Чтобы определить энергию 2023 года, нужно сложить все цифры. В сумме получается число 7. Семерка считается числом магическим, а также это число удачи и везения. Магия числа 7. Число 7 управляет пространствами временем. Это символ космической целостности. Энергия семерки соединяет земное и небесное в гармоничный союз. В год правления семерки можно укрепить и наладить отношения с близкими людьми. Но здесь надо учесть, что эта энергия не особо сильно стремится к общению, то есть не переборщить. Это больше энергия созидательного характера, она как бы заличное от пространства и больше любит уединение. Семерка – это старший аркан Таро – колесница. Колесница – аркан движения, воина-победителя. Энергия колесницы – это энергия самообладания и силы воли, когда человек усваивает новые привычки и умения жизни, которые делают его сильнее и учат исправлять свои ошибки. Энергия колесницы приспосабливает идеальное к практическим нуждам. Она борется с жестокой действительностью и преобразует ее, согласовывая противоположности, дух и материю, эгоизм и альтруизм. Это энергия судьи, миротворца и мудреца, который правен благодаря своим знаниям и моральному авторитету. Это энергия быстро меняющихся событий и непредсказуемых поворотов судьбы, крушение старого и начало нового. Энергия седьмого аркана покровительствует людям активным и деятельным, которые не боятся пробовать новое и менять свою жизнь. Для тех, кто будет сопротивляться новому, 2023 год будет очень болезненным, так как разрушение... По старым энергиям происходить будут, а фундамент для нового заложен не будет, то есть человек сопротивляется как бы менять старое на новое, а это означает отсутствие баланса. Баланс – это не синоним гармонии, гармония – это внутреннее спокойствие человека, это когда можно сказать, что все хорошо. А баланс – это уравновешенное состояние, когда правильно распределены приоритеты. Не обязательно у человека может быть все хорошо, но зато он знает, какие шаги ему надо предпринять для того, чтобы было все хорошо, чтобы прийти к этой самой гармонии. В начале года важно поставить перед собой цели, чтобы четко понимать, куда вы направляетесь, куда вы движетесь, к чему вы идете, потому что если вы не ставите цели, а еще хуже, если проявляете пассивность или безразличие, то энергия семерки начнет очень быстро уходить в минус. Тем самым вы лишаете себя потенциала и появляются ощущения потерянности, ощущения человека, заблудившегося в дремучем лесу. А это ведет к застою, бесцельной жизни и агрессивному поведению, так как человек, который не понимает, что происходит вокруг него, что происходит с ним, становится агрессивным из-за того, что неосознанно срабатывает инстинкт защиты в виде агрессии. Жизнь всегда бросает вызов, и как вы с ним справитесь зависит от того, как вы воспримете этот вызов. Поэтому важно научиться получать позитивный опыт из любых ситуаций и событий, научиться делать выводы из своих действий, не бояться признавать свои ошибки и в то же время не занижать свою самооценку, признавая свои же правильные действия. Ну вот и все. Желаю всем хороших праздников. С Новым годом! Пока-пока!